Сашка, вот Сашка, копай. Короче, всем привет, дорогие наши друзья. Здорово, ребятки, как Саня бутанки. говорит, комрады и усе. Сегодня мы выехали на кубку. Сегодня какое число? Какое-то число. Сегодня, короче, 19 или 18, короче, не столь важно. Сегодня мы выехали без Сашки. На болото. Сашка Я работает. Сегодня новый этого канала. Да, да. Фил 61. Фил 61 помолодел. Короче, это сегодня описание. Саня занят, работает. Вот. Че день терять мы думали, выберемся, покопаем. Также в кучку все сложим. Потом все вместе сдадим. Ну и все, я верно. По традиции находка. Ну, а, да, и куда мы приехали. На болото покопать дермиша. Болотистая местность. Ну как болотистая? Просто сюда пески вот это все сцема свозили Медь, злато. Ну камень, конечно, нелетный. Ладно. Да, погода, кстати, сегодня не очень. Ладно, что, начинаем блядь искать? Короче, мы с Максом здесь Кас? нашли. А, ты родокашли нашли? Аптестацию. Дальше покупать. покопать. Мало ли. Ну короче находка, не знаем. Либо это шкраб, либо это что-то вот сущее ровное, вроде как, похоже на металл. Да, вроде ровное. Я короче, сейчас выкопаем, покажем. Короче, откопали, это просто шкраб. Зря время только потратили. Да. Дерьмище. Это дерьмище, ладно. Пошли дальше. Тут такого дерьмища очень много. Найти здесь металл мне кажется тяжело. Довольно тяжело. Да. Короче, нашли чуть-чуть поинтереснее находку, вот такой вот. Блинчик, блин. Даже как Нет, это не колесико. Ну, вот такой. Весит. Вес. Вес. Так, как говорит? Вася Бурда, килограмм двадцать будет, наверное. Нет, сорок. <laughs> ладно. Первая находка такая стоящая, где-то ну, полчаса где-то побродили. Вот. Но здесь что усложняется? Это гребаный камыш. Сейчас еще попрям туда, в ту сторону, в этот. Мы сани тогда бродили, но мы вышли туда, ближе к террикону. Вот. Сюда мы в принципе и не ходили. Сейчас здесь полазим, посмотрим еще. Короче, здесь, вот, такое ядрышко. И вместе с ним Сейчас, не не спеши, как говорится, показывает, что тут это. Короче, мы залезли в котлован самое самого начала. Здесь сигнал. Ну тут котлован, блядь, чтобы понимали, метра, наверное, два с половиной точно есть, блядь. А тут вот находка Нормально, Либо это ставки шкраб, либо это какая-то балланочка. Ну, вот <служивание> так Нет, блин. Надо ее просто отбить О чем-нибудь. Это нибудь камень. Да не, облотаться не надо. Вон, да. Ну это это, да, да, да, да. Это кусочек швеллера. Ну это хорошая находка, скажу. Ладно, знаешь что, ложи ее в этот в рюкзак, мы там позе машину уже подобьем. Санчо, Фил. Санчо, Фил, передаем тебе привет. Огромнейший привет. С находок. Все, сейчас привет. давай, я там ну что, Ходили, ничего нету, тут Чисто болото только, до да, грязь Давай-ка я принесу я быстро ляпку Короче, пацаны На этом месте в основном мы охотились за одним Таким лесом, это медякой Вот Мы подошли на выход Ну и с Максом запалили сигнал хороший Думали, уже ничего не будет тут рядышком. Да, Но не тут-то было Нашли Пацаны, это... Чистая медь Ну-ка, где тут... А, вот оно кусочек Вот свет вам сейчас сфокусируется это медяка. Чисто просто кусок. Ну точно бронзу. еще это. Может это бронза, либо медь. Но это вообще медный баллан. Сашка. Говоришь, что тут ничего нету. Вот Сашка. Вот Сашка копать. Сейчас мы здесь, короче, места эти типа, по-пошакалим. Вот. Возможно, там и не одна чушечка. Но она весит сколько? Килограмма 2, два, наверное, 2,5. Два Сейчас. Так, друзья, товарищи, что у нас сегодня по кубке? Рабаты и девчаток. Короче, вот это вот баланку мы нашли. А, кстати, надо это выбрать отсюда, братья. Контакт-то такой. не знаю, медный, куда же медный? не знаю. Сейчас я чухану. Вот он, кстати, Макс медный стопудово. не бро называть. Увидишь. А там Банки Банки я не знаю. Ну, да, РСУ то не Ты посмотри, нужно это не работает. Как посмотреть проверить. Также почухать, посмотреть. А это не работает. Ваня вообще ничего не нет. Нет. Покажи иди, мелочи, такой То квадратик это непонятный. квадратик непонятный за 5 Ну килограмм может 30, 30 Ладно, всем удачного копа а -а -а. До следующего копа Металлокопа